помещений очень много, в таких стратегиях кроются самые интересные деньги, потому что туда ты можешь зайти без кредитного плеча, без большого количества собственных средств, просто делаешь небольшие улучшения, делаешь хорошие фотографии и начинаешь сдавать это дело на авито, заселяешь арендаторов и потом самое магическое внимание, самое сложное в этой стратегии это повторить, ты берешь и делаешь следующее. Как мы обещали, сегодня разберем стратегию, которую можно реализовать в регионе, при этом инвестировать минимум своих собственных денег. Речь идет о субаренде, и конкретно на этом видео я разберу uh, субаренную стратегию с мини-офисами. Суть очень простая, ты находишь помещения, которых в регионе очень много, делаешь небольшие улучшения, к примеру ты привозишь мебель, подключаешь uh, свой собственный интернет, uh, делаешь красивые фотографии, размещаешь uh, это объявление на авито, и перездаешь это помещение другому арендатору. Чаще на этой разнице можно сделать десятки процентов просто на чужих помещениях. И я видел стратегию, у нас были ребята в Москве, которые находили арендные помещения у города. Это может быть муниципальная аренда там аренда у государства, это может быть аренду собственника, который в принципе не живет в этом городе, и у него это помещение является пассивом. То есть людей, которые не могут сдать помещение, очень много. Потому что, к примеру, если это муниципальные торги, то там всегда нужно проводить некий аукцион для того, чтобы найти арендатора и часто это большие помещения. И вот как раз в таких стратегиях кроются самые интересные деньги, потому что туда ты можешь зайти без кредитного плеча, без большого количества собственных средств ты можешь выиграть аукцион, и если ты находишь помещение, которое просто убито, и ты находишь в себе силы и навыки всего, допустим, его улучшить, например, поставить перегородки, разбить помещение 100 квадратов на 5-20, по 20, например, и если ты начнешь присматриваться, то если ты начнешь ходить по городу и смотреть, какие помещения очень долго пустовали, и потом находились люди, которые каким-то образом получали на них собственность или аренду, пилили, и потом через некоторое время эти помещения были заселены. На самом деле таких помещений в твоем городе очень много. Ты можешь ходить мимо них э, постоянно и даже не замечать, а что там можно сделать. Часто они невзрачны, они могут быть заброшены, они могут зарасти кустарником, там могут быть разбиты окна. То есть Они много лет никому не нужны. И часто такие помещения, во-первых, сдают в аренду город через торги и тебе нужно посмотреть на сайт пример управления земельных и имущественных отношений, посмотреть, кто проводит аукционы на право заключения договора аренды, возможно, эта стратегия себя сработает. Но есть еще проще. Ты находишь помещение, которое уже, в принципе, готово для сдачи, но просто арендаторы ими не занимаются. В частности, пример. Такого офисного помещения это мы реализовывали эту стратегию, которая принесла 105% годовых на чужой недвижимости. Внимание! То есть мы не покупали его в кредит, мы просто сделали что? Мы поставили туда мебель. Мы поставили туда микроволновку, мы добавили интернет, повесили маркерную доску, сняли за 5000 рублей. То есть, ну, это понятно, не Москва, было достаточно просто. Я специально здесь написал 15 тысяч рублей. Это мебель, которую можно, во-первых... Смотри, штурмовая конструкция номер один. Часто на мебель отдают самовывозом. Особенно это касается офисной мебели, потому что когда люди закрывают бизнес, как правило, мебель либо распродается за копейки, либо уезжает в гараж, если он, конечно, у бывшего владельца бизнеса есть. Поэтому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 следующее, а потом все это пакуешь в арендный бизнес и продаешь как арендный бизнес, и у тебя уже есть капитал для того, чтобы поучаствовать в более крупных сделках. Если для тебя это сейчас было полезной информацией, поставь лайк, подпишись и напиши в комментариях, а что именно. Насколько тебе вообще эта тема зашло? Какие штурмовые конструкции мы здесь применяем? Первая штурмовая конструкция это когда ты берешь убитое помещение и добавляешь туда дополнительную ценность. Чаще всего то есть тебе нужно понимать, кто портрет э, арендатора, который будет у тебя снимать. Это небольшие компании, это интернет-магазины, это бизнес, который имени одного человека, которого нет денег на менеджера, но ему нужно где-то с клиентами заключать договора и Чаще всего он не будет даже сидеть в этом офисе, но ему нужно место, ему нужен юридический адрес, ему нужна печать и все атрибуты действительно большого бизнеса. Таких людей много, они могут закрываться, могут открываться, некоторые могут снимать годами и даже не появляться в этом помещении. Второе, штурмовая конструкция, это мы не покупаем, мы берем в субаренду. То есть если ты захочешь переложиться в другие стратегии, ты можешь это продать, либо переуступку договора, либо просто продать это все как арендный бизнес и так далее, но в целом. Ты всегда можешь выйти из этой стратегии, то есть ты не обязываешься на длительную ипотеку, если вдруг эта стратегия там, перестает работать. Третья история ⁇ это допуслуги. То есть здесь можно продавать юридический адрес, здесь можно дополнительно продавать интернет, распечатку с принтера, там, кулеры и так далее. То есть куча всего мы особо сильно не заморачивался. сразу скажу, мы просто... Сделали, мы сняли дешево, сдали дороже, и все. То есть, если ты начинаешь заниматься этим постоянно и просто начинаешь поднимать объявления, гарантированно сдашь. Но даже если не получится, подумай, чем ты рискуешь? Пять тысяч. Рублей. При этом ты всегда можешь договориться с тем человеком, который сдает то, что ты заплатишь только с первого платежа. То есть, когда ты это помещение сдашь, ты, собственно говоря, ему эти деньги заплачешь. Также есть штурмовые конструкции, такие как мебель бесплатно. Мы уже это обсудили. То есть, часто компании, когда съезжают, им просто некуда девать эту мебель физически, ты можешь взять помещение, которое некуда девать, взять мебель, которую некуда девать, соединить их вместе с интернетом, который некуда девать. И получить свою небольшую выгоду, потом повторить и продать это все за большие деньги, как арендный бизнес. И сделать наконец себе доходный дом, начать делать нормальные стратегии или купить себе доходный сайт и уехать путешествовать в Таиланд. Итак, если это видео оказалось полезным, ставь лайк, подписывайся, задавай свои вопросы в комментариях, какие стратегии стоит еще разобрать на конкретных примерах, либо у тебя остались вопросы по этой стратегии. Увидимся!